Наша пресс-конференция по проведению ядов-аркетов-драк и в чем заключается, сколько людей вы хотите собрать, вырученные деньги куда потратить. Юлия Середа, президент благотворительного фонда «Дети солнца» и Жанна Мухвиенко, координатор «Ярмар-куда». Добрый день. Ну, начнем с того, что так сложилось в нашей стране, что дети с особыми потребностями относятся к дискриминируемой группе населения. Поэтому наш фонд достаточно молодой, членами нашего фонда являются сами мамы, и родители, специалисты детей с особенностями развития. Вот. И мы активно занимаемся интеграцией и в социум, проводим мероприятия. И, собственно, выбрали такого направления мероприятия, как ярмарка, чтобы привлечь как можно больше людей, не только области, а и города, поучаствовать, помочь нам, помочь, ну, помочь детям. Вот, и все собранные средства пойдут на создание центра реабилитации при городской 5-й больнице в отделении психиатрического стационара. Вот. Это проект нашего фонда, мы активно его реализовываем. Собственно, участники, партнеры, спонсоры соберутся со всего города ИХАД и области. Это впервые такое мероприятие пройдет в Песечине. Мы рассчитываем, чтобы... Дойдем до уровня Сорочинской ярмарки. Вот. Нам с, с организаторами являются Песочинская гражданская организация «Альтернатива». Ребята тоже активно подключились. Они проводят мероприятия в Писочине И почему бы нет, общая цель помочь детям. Вот. Хочу Жанночке дать слово. Она подробнее расскажет о ярмарке, что там будет представлено. Здравствуйте, меня зовут Жанна. Основная цель уже понятно, это сбор средств для детей. Вот. Мы нашли достаточное количество партнеров, но мы на этом не останавливаемся. У нас еще есть две недельки. Да? Да, да, да, да. Вот. Основными партнерами у нас являются это служба доставки, новая почта, спортивный, зал, спортивный тренажерный зал «Рекорд», который проведет мастер-классы. У нас будет фотосессия детская в украинском стиле. У нас будут байдарки, у нас будут проводиться детские мастер классы мы пригласили Центр развития коррекции речи Лалио, который будет в игровой форме, сможет обследовать, так сказать, детей, помочь родителям за да, бесплатная консультация логопеда, психолога. Вот. Также у нас будут школы визажа и стиля, ногтевой эстетики. Девочки принимают очень активное участие, потому что нам нужно еще развивать и молодежь, подключать их к, так сказать, развитию в правильном направлении. Потом у нас еще будет клуб альтернативы досуга», который нам делает канатный городок, так сказать, чтобы могли дети покататься. Вот. Еще мы планируем провести шоу песочной анимации, сюжет, история о проблеме, это все будет Проблема, социальная. Да, социальное проблеме. Ну, собственно, я уже сказала, участники собираются те, которые будут реализовывать свои товары хозяйственного, бытового, пчелого, сувенирного направления со всего города и области. Мы даже бы не ожидали такого фурора, потому что сейчас как раз попал ярмарка Сарочинская и в Хатобе будет тоже ярмарка. Но мы нуждаемся в медиа и фото партнера, информационной поддержки. Это всегда есть и будет. Поэтому э, и предлагаем стать партнерами, спонсорами нашего мероприятия, предприятия, организации. Кто захочет и желание помочь детям, ну вот, потому что все деньги пойдут на центр реабилитации. Угу. Есть вопросы? А я хотела запитать, в чем конкретно сейчас проявляется дискриминация детей с утешением? В том, что все права, которые у них есть, они написаны только на бумаге, вот. вся ответственность, естественно, на родителях, помощь, да, от государства она есть, какая-то материальная, минимальная, вот, и то, что может нам государство предоставить в плане реабилитации, недостаточно, не хватает для того, чтобы вывести детей на, на тот уровень, чтобы они могли контактировать и, с детьми, так сказать, без особенностей, да. Вот. поэтому А то, что может вывести на уровень, это стоит больших денег. И не в каждой семье есть возможность возить ребенка в центр, в частный. И, ну, и тем более у нас, не будем брать Харьков, просто в Украине, очень мало центров, которые именно работают по европейским методикам вот уровня, так сказать, Европы. Вот. Потому что э, здесь... Э, Проблема еще в чем? Э, проблема психи, психического уровня, так сказать, и социума, потому что общество не готово принять этих детей. Мы все их жалеем, мы все смотрим на них, мы, да, нам жалко, но мы не готовы даже своего ребенка вкусить на детскую площадку, поиграть с, с ребенком, допустим, у которого там синдром дауна, или у которого аутизм, потому что мы почему-то боимся, а чего мы боимся? Это не переходит через воздух, э, вот, в плане общества, вот это, вот здесь нужно, наверное, реабилитацию проводить, да, да, проводить потому... в обществе. Потому что мы столкнулись, как родители вот и специалисты, с тем, что не готово общество. Мы даже вывести на детскую площадку ребенка не можем, не, не то, что там это реабилитация. То, опять же, частные садики или то есть государственные, неважно, но те, которые по специализации идут, вот, они ну, не готовы предоставить там помощь. Вот. А детей можно восстанавливать. Методики есть, и мы работаем, и остальные фонды работают, которые занимаются людьми. Поэтому здесь нужно действовать. Есть еще вопрос. У меня тогда вопрос: скажите, где песочение точную дату, когда произойдет ярмарка, и что нужно для того, чтобы в ней поучаствовать? Извиняюсь. Происходить это все будет в Песочине, на территории э, э, центра «Мобиль» вот, 29 августа. Продолжительность. Район, район «Мобиль» Песочин 29 августа, начало 3 Это лесополоса, оздоровительный комплекс, так сказать, там есть Возле реки Уды. Что нужно для того, чтобы поучаствовать? Для того, чтобы поучаствовать, нужно связаться с нами, мы зарегистрируем участников и расскажем о том, что нужно еще конкретно, о да, а правилах, да. условиях. Как с вами связаться? Мой номер 097 965 54 -71. а мой номер 067-651-89. Можно звонить в любое время суток. Мы готовы, мы работаем днем и ночью, так сказать. Ну, вот. Который, на которую вы рассчитываете? Была... Да. На... на самом деле посер... просто из-за того, что это первый раз, переживаем, ну мы соберемся и достигнем поставленной цели, так сказать. Все ваше переживание концентрируется в результате. Ну да. Спасибо да, большое. Да, спасибо